Здравствуйте! Сегодня мы с вами рассмотрим работу, которая представляет собой практически образцовый пример применения материалистической и исторической диалектики Карла Маркса к пониманию актуальных политических событий. Эта работа называется, принадлежит Карлу Марксу и называется она «18-я брюмера Луи Бонапарта». Она была написана Марксом, 1851-1852 годах и представляет собой своеобразное продолжение его же работы о классовой борьбе во Франции. Эту работу в предыдущих выпусках мы с вами уже разбирали, ссылочки смотрите под роликом. Я напомню, что в той работе речь шла о революционных событиях, происходящих во Франции, начиная с 1848 года. Там рассказывалось о том, как, э, завоевав изначально власть при помощи пролетариата и пойдя на некоторые уступки пролетариату, приняв некоторых членов пролетариата в правительство, буржуазия, тем не менее, быстро начинает некую контратаку и вместе с тем сворачивая определенные революционные достижения. Однако в то время, когда он писал ту работу, еще не было известно, чем все закончится, а закончилось все весьма трагикомически. Собственно, этому трикомическому концу этих революционных событий и посвящена данная работа. Вначале пару слов о названии. 18-я Брюмера – это дата, введенного после Великой Французской революции революционного календаря. 18-го Брюмера 1799 -го года к власти во Франции приходит Наполеон. В данном случае название носит несколько ироничный характер. Потому что речь в этой работе идет о государственном перевороте, которое было совершено 2 декабря 1851 года племянником того самого Наполеона, а именно Луи Бонапарта. Это было весьма своеобразное событие, которое свалилось практически как гром среди ясного неба на тогдашнюю Францию. Потому что человек во всех отношениях крайне малых дарований, известный интриган, проходимец, авантюрист, Внезапно, практически приходит к власти, ничем в общем-то не ограниченной, в одной из наиболее прогрессивных и крупнейших государств Западной Европы. Разумеется, в то время все пытались свалить на некие интриги этого самого Луи Бонапарта. Однако Маркс отмечает, что все сводя к личности и к личным действиям Бонапарта-младшего, мы тем самым возвеличиваем его, в общем-то, весьма невеликую личность. И он пытается как раз использовать этот пример для того, чтобы доказать действенность своего историко-материалистического метода. Показав, почему данные события имели некоторую в себе необходимость, каким образом сложились действительные предпосылки, сделавшие приход к власти такого, в общем-то, весьма неподходящего, казалось бы, к ситуации человека возможным. Работа открывается при этом э, известными словами Маркса о том, что история повторяется дважды. Первый раз как трагедия, второй раз как фарс. Именно о таком фарсе и идет речь в данной работе. Карл Маркс говорит о том, что, конечно же, за любыми политическими, за любыми событиями, за любой политической, философской, религиозной борьбой всегда стоит классовая борьба. При этом особенность этой классовой борьбы, специфика ее протекания на том или ином периоде истории определяется остротой классовых противоречий и, соответственно, степенью развития тех или иных Экономических классов. Собственно, анализ этих классов он и проводит. При этом он показывает, что идеи, конечно же, которые существуют в головах людей при этом, их политические, их философские, идеологические и прочие идеи, они так или иначе выражают материальные интересы соответствующих классов. Так, например, он мастерски показывает, что в, когда мы видим две партии, существующие в монархическом лагере того времени, то есть второй республики, кажется, что речь идет о борьбе между сторонниками нескольких династий, королей. А в действительности речь идет о борьбе между крупной финансовой и крупной промышленной аристократией. В то же самое время Марк всячески отмечает, что не нужно вульгаризировать это материалистическое понимание истории. В частности, когда мы видим, например, человека, который выражает в литературе, в политике интересы мелкой буржуазии, это не значит, что он обязательно должен быть мелким буржуа. Это не обязательно означает, что он должен вести жизнь лавочника. Ведь дело будет быть просто в том, что его интеллектуальный кругозор, также узок, как узок кругозор этого самого лавочника, именно с этим связаны его мелкобуржуазные взгляды. Притом, конечно, самому такому человеку кажется, что он отстаивает некие общечеловеческие интересы, а не интересы своего класса мелкой буржуазии. В то же самое время следует здесь отметить, что весь политический про... процесс этого периода после революционного и процесс революции был прямой противоположностью тому, что, по сути, что происходило во времена Великой Французской революции. Ведь если Великая Французская революция с каждым новым этапом все время наращивала свою революционность и различные группировки все более наращивали свою радикальность, в данном случае мы имеем наоборот постоянный спад революции и, и наступление соответственно контрреволюции, в связи с чем приход к власти в конечном итоге этого вот нашего Луи Бонапарта он был достаточно необходим. Здесь надо отметить, что в различные Исторические периоды, конечно же, революционеры часто прибегали к идеям предшествующих эпох. Например, английские революционеры 17 века практически рядились в библейские одежды, а революционеры Великой Французской революции изображали из себя то граждан Древнеримской республики, то позже граждан Древнеримской империи. Это было необходимо для того, чтобы придать буржуазии некую романтику своим действиям, некую поэзию этим действиям, тем самым возбудив в них энтузиазм и заставив их идти на некое самопожертвование, на некие радикальные меры. В то же самое время современный Марксу 19 век, как он считает, должен отказаться от этих иллюзий. Ведь стоящая, в общем-то... На злобе дня пролетарская революция должна черпать свою поэзию не из героического прошлого, а из, исключительно из будущего. Соответственно, она должна отказаться от иллюзий и видеть реальность таковой, какова эта реальность есть. В целом же, если мы рассмотрим весь соответствующий революционный процесс, то выглядит он следующим образом. Вначале к власти приходит как весь класс буржуазии при... Разумеется, активнейшие роли пролетариата, который, в общем-то, и совершает непосредственно эту революцию. Как следствие, у нас происходит, принимаются довольно демократические законы, многочисленные меры, которые явно идут в интересах пролетариата, представители пролетариата попадают в законодательные органы государства, тем не менее... Буржуазия быстро начинает наступление на э, права пролетариата. Пролетариат довольно быстро понимает, что это просто вызов ему, что это прямая, в общем-то, провокация. Он отвечает к некоторым героическим, но обреченным на права в июньским восстаниям. После чего, на самом деле, к власти приходит то, что Маркс называет партией порядка. Дело в том, что все классы общества сплотились, по сути, против восставшего пролетариата, когда подавляли его под лозунгами семьи, собственности, религии и порядка. Вот эта широкая партия порядка теперь начинает диктовать закон. И что характерно, эта партия становится все меньше и меньше. Потому что внезапно вдруг оказывается, что и вполне буржуазно-демократические законы, буржуазно-демократические некие установления, они тоже на самом деле являются якобы социалистическими да, и далее анархистскими. То есть социализм становится неким ругательным словом, под которым все более и более широкие самой же буржуазии исключаются из политического процесса. В результате все это приводит к тому, что складывается весьма специфическая конституция, в которой каждое право демократическое неизбежно подкрепляется полностью отменяющего это право оговорками. То есть, например, гарантируется свобода собраний, свобода слова, свобода печати, свобода преподавания. Но после каждого из этих пунктов идет ограничение. До тех пор, пока это не нарушает общественное спокойствие, права других и так далее, и так далее. В результате чего реализация этих прав становится просто невозможным. А реально лишено противоречие лишь один пункт. А именно отношение, собственно, президента к парламенту. Причем у парламента оказываются по закону все козыри. Президент же не может ничего поделать с парламентом конституционными мерами. Тем самым, по сути, Конституция прямо призывает президента совершать это некое изменение не конституционными мерами, то есть совершать государственный переворот. О государственном перевороте, который готовился Лаи Бонапартом, говорили задолго до этого. Более того, он был настолько болтлив, и как его полиспешники в основном из криминальных элементов причем, что в результате... Это все настолько часто слышали, что перестали в это верить. И когда происходит, это действительно происходит, этот переворот, как гром среди ясного неба. При этом очень важно, что Карл Маркс в данной работе подробно анализирует тот режим, который устанавливает Луи Бонапарт, и именно благодаря этой работе в обиход политики входит такое понятие, как бонапартизм. Дело в том, что, конечно, это был не уникальный режим, и после этого многочисленный раз в истории Повторялись подобные режимы. В чем же основные черты вот этого политического режима бонапартизма? Мы перечислим некие традиционные свойства, ну и на смекалку, в общем-то, и сообразительность зрителей мы оставляем применить их каким-то конкретным установлением в современности. Итак, во-первых, бонапартистский режим возникает в ситуации острой борьбы различных классов, и его политика заключается в постоянном лавировании между этими классами. Представляя собой интересы некой привилегированной верхушки, он в то же самое время постоянно делает уступки то одному, то другому классу. Тем самым лидер бонапартийского режима пытается представить себя в качестве своеобразного патриархального отца нации. А правительство в этой ситуации представляется как нечто надклассовое. Нечто, что выражает интересы всего общества. Это иллюзия самостоятельности государства, самостоятельности правительства выражается в том, что на ну, действительно начинает приобретать многочисленную ну, силу, э, бюрокра... собственно правительственная бюрократия. Как следствие у нас неизбежно растет в этом обществе коррупция и злоупотребление служебными должностями. В то же самое время вместе с ростом коррупции возникает э, такой специфический маневр со стороны лидера бонапартийского правительства, которые заключаются в том, что он умело комбинирует некую демагогию и различные пулистские меры. В частности, довольно забавно, как Маркс описывает ситуацию, когда тот самый Луид Бонапарт фактически подкупил армию раздачей колбасы с чесноком. В то же самое время, эти меры дополняются время от времени совершенно террористическими мерами в отношении врагов режима соответствующего. При этом особую роль начинают играть армия в таком государстве, вообще силовые структуры. А также в случае Лы Бонапарта начинают особую совершенно роль в государстве играть разнообразные криминальные элементы, которым по сути припоручается то, что невозможно сделать некими законными конституционными мерами. И вот такой режим устанавливается во Франции после всех революционных событий. При этом Макс подробно описывает о какой же Классовый интерес выражал сам Луи Бонапарт, и этим интересом он обозначает этим классом, интерес, который выражает Бонапарт, он обозначает крестьянство. Дело в том, что крестьянство весьма неоднородно. Есть эволюционное крестьянство, крестьянство руководимое рассудком, а есть крестьянство реакционное, крестьянство руководимое предрассудками. Это реакционное крестьянство во Франции, он отражается с парцельным э, крестьянством, то есть крестьянами, которые живут совершенно обособленно, ведут обособленное хозяйство, независимо друг от друга. Как следствие, они составляют политический класс в экономическом смысле, так как они действительно имеют общность материальных интересов. Но в политическом смысле класс они не образуют, потому что их взаимодействие практически отсутствует. У этих самых парцельных крестьян... Плодятся всяческие предрассудки и мифы. В частности, именно у них был наиболее силен в то время миф о Наполеоне, как неком спасителе Франции. Поэтому Плу достаточно было лишь имени, которое досталось ему от дяди, чтобы склонить на свою сторону эти массы крестьян. Конечно же, особую роль при этом, при невосредственном захвате власти, подготовке этого захвата на переворота играет люмпен пролетариат, состоящий главным образом из преступных разнообразных элементов, которые активно используются этим самым Бонапартом, как всячески иронично отмечает Маркс, который был просто очень к ним духовно близок по своему складу ума и своему образу жизни. Однако здесь также следует отметить, что согласно Марксу, вот все эти поражения, которые в результате терпит, в частности, рабочий класс, все эти реакционные тенденции, они на самом деле подготавливают в некотором смысле будущее победы. Потому что постепенно классы осознают свои интересы, осознают противоположность своим интересам, и главное, это осознает рабочий класс. А также подготавливаются определенные условия для того, чтобы в дальнейшем было проще осуществить именно социальную, социалистическую, пролетарскую революцию. Тем самым, Маркс вспоминает знаменитый гиглевский образ, этого вот крота истории, который потихоньку роет под поверхностью всех событий, подготавливая грядущие явления истории. Здесь, наконец, нужно остановиться на таком важнейшем моменте, как высказывание Маркса в этой работе об отношении пролетариата и государства. Эти высказывания еще высоко оценивал Ленин, говоря, что здесь, на самом деле, очень конкретно Дано понимание от, собственно, тактики пролетариата в грядущей пролетарской революции. Дело в том, что Маркс говорит о том, что все предшествующие перевороты, они так или иначе лишь улучшали государство, лишь укрепляли его, усовершенствовали государственно-бюрократическую машину. Пролетариат же не может взять в готовом виде буржуазное государство. Его задача в конечном итоге состоит в том, чтобы сломать это государство, так как именно буржуазные государственные формы принципиально непригодны для диктатуры пролетариата. И на этой, собственно, оптимистической ноте мы с вами сегодня и закончим. Алффидрзайн.